Valorant, а точнее, что мы о нем знаем. Да, это тактический шутер 5 на 5, однако, как и в других играх, здесь присутствует огромное, я бы даже сказал, колоссальное количество багов, эксплойтов и просто недочетов. Поэтому я подумал, что было бы неплохо вести некий альманах этих ошибочек. Также я предоставлю небольшой разбор для каждого из них и обозначу статус актуальности, на момент публикации ролика, разумеется. Все баги, представленные конкретно в этом ролике, были найдены и активно использовались на период января 2023 года. Посмотрим, кто где прячется. Перл. За сайфера на карте Перл со стороны атаки можно поставить камеру напротив А ресторана на дерево, которое кроме того, что видит турель Джой до раунда, так еще и во время него позволяет наблюдать позицию бэксайд и отмечать противника. К тому же камеру с такого расстояния, да еще и в точке, куда сторона защиты смотрит крайне редко, будет трудно заметить. Баг до сих пор является актуальным, и вряд ли Riot будут его фиксить, разве что в скором времени могут убрать возможность ставить камеру таким образом до начала раунда. Пальцем в стену, Лотус. Как по-моему, это один из самых малозапримеченных багов на карте Лотус. С оператора, или если вам угодно, Гвардиана, простреливается вот этот столбик, и по-хорошему можно снести немалую долю здоровья сопернику. Ну а в лучшем случае так вообще убить. Хотя чисто технически эта стенка простреливаться не должна, баг и по сей день актуален. Механический призрак, Лотус. Механические двери на Лотус не давали разработчикам покоя вплоть до нескольких недель. Хоть это, что очевидно, не планировалось, в дверь можно было попасть с помощью... Загибайте пальцы. Ульта Феникса, ульта Омена, бронсовый, турель Killjoy. к этому мы еще вернемся, камера Сайфера внутри двери. Жаль, что все это уже не работает и осталось только в нашей памяти. Танк на ножках. Лотус. Довольно непродолжительное время на Лотусе, при установке турели Киллджой в дверном проеме, ее можно было двигать по всей карте, и она даже могла стрелять. Баг был замечен всего за пару дней, с чего можно легко сделать вывод, что баг... Не, не туда. Лотус. На всю той же карте Лотус, как же на ней много богов, за любого агента, способного забраться на дверь во время ее движения, в самом конце раунда вас могло перенести в пространство между барьерами. Однако, особое преимущество это давало только со стороны атаки. К примеру, вы могли очень напугать опорника Б. После патча 6.03 не актуально. Стены с подвохом. Перел и Перенесемся подальше от Индии, в бескрайние просторы Португалии. Впервые этот баг был обнаружен на перл В один из постеров можно выкидывать оружие. Удобно для раундов, где не хочется отдавать ценные ганы, такие как оператор. Однако недавно был обнаружен и на ассенте, в стене на точке Б. Кроме того, что в нее можно выкинуть пушку, так еще и если использовать ультимейт фениксов, конкретно вот этой точке, можно застрять внутри стены и также полноценно, как и из дверей на лотус использовать обилки. По крайней мере, пока актуально, но, скорее всего, после такой дерзости, стены могут починить в потенциальных патчах 6.04 и 6.05. Отряд дверей самоубийц. Ascent. На Асенте, если взорвать на наули Джой рядом с закрытой дверью, то даже после окончания действия гранаты, по непонятным причинам, она сломается самостоятельно. Кроме того, дверь будет самоуничтожаться каждый последующий раунд. Это напрягало сторону атаки в плане того, что звуки выстрелов или банальных повреждений двери слышно не было, однако сама она разрушалась. Крайне неактуально. Двух гранат не хватит даже, чтобы сломать дверь наполовину. Дверь клону не помеха, лотус и ассент. Я уже упоминал баг с застреванием внутри меха дверей на лотус, однако забыл рассказать о клоне Йору, который, в том числе, без всякого труда может появиться внутри, что, возможно, создаст конфуз со стороны атаки. Чуть позже, уже на старом добром ассенте, была обнаружена особенность клона Йору выдвигать своим хитбоксом хитбокс двери, из-за чего последняя разрушалась в щепки. В патче 6.03 баг вроде бы пофиксили, но на самом деле теперь клон ломает дверь при близком появлении в углу рядом с закрытой дверью. Сломай меня полностью, лоту. Одним из все же наиболее полезных, хоть и запрещенных багов, было разрушение каменной стены за сторону защиты до начала раунда. Стоя достаточно сбоку от нее, была маленькая пробивная щелочка, откуда можно было спокойно ломать дверь и удивлять соперников. Дверь перестали насиловать через каких-то пару дней, однако нервные клетки ей уже никто не вернет. Я вас найду, Асен. Со стороны защиты на точке А карты Асен можно было закинуть ревил фейт сразу в позицию Under Heaven, что вычисляло атакующих. Что не очевидно, Бакпура держался чуть больше недели, хотя часто использовался игроками. Однако, вот что очевидно. Он не актуален Вероятнее всего в будущем нас ждут еще многие ошибки Сделанные Риту Гамес во время разработки Однако не стоит забывать Что неграмотный абьюз той или иной фичи Может пагубно повлиять на ваш аккаунт А может и нет За баги вообще не часто банят Но все же будьте бдительны На сегодня мой баговый альманах Убирается обратно на полку Но кто знает, может уже скоро его страницы будут пополнены А, да, кстати У меня тут вич завалялся и телеграм с помощью этих ресурсов можно было легко отслеживать проделанную мной работу а также увидеть как я вероятнее всего монтировал этот ролик спасибо всем досмотревшим до конца а я спать